Дети ведущих российских политиков видели Россию в гробу вместе с ее великой победой и всякими прочими скрепами. Пока граждане России питают иллюзии о своих правителях, те дожимают из страны последние, готовя себе запасные аэродромы на Лазурных берегах. Их дети давно уже там, за границей. Где же живут дети ведущих российских политиков? Сергея Лаврова, Дмитрия Казака, Елены Мизулина и многих других. Все они предпочитают жить, работать и учиться исключительно за границей, вопреки патриотической в кавычках позиции их родителей. Вот, к примеру, семья премьер-министра Медведева. Медведев женат на Светлане Линник, которая приходит со двоюродной сестрой Евгении Васильевой, проходящей по делу оборон-сервиса. Сама Васильева, дочь одного из преступных авторитетов Петербурга Васильева. Медведев в январе 2012 года. Наградил ее орденом почета. Медведев имеет сына Илью Медведева. На данный момент он учится в России, но в публичном интервью сказал, что продолжит обучение в Массачусетском университете США. Семья министра иностранных дел Сергея Лаврова. Единственная дочка министра иностранных дел Сергея Лаврова Екатерина живет и учится в США. Сейчас оканчивает Колумбийский университет в Нью-Йорке и планирует остаться жить в США на постоянной основе. Семья вице-спикера Госдумы Железняка. Три дочери вице-спикера Государственной Думы Сергей Железняка учатся за границей. Екатерина в элитной швейцарской школе. Обучение стоит 2,5 миллиона рублей в год с 6 по 12 класс. Анастасия в Лондоне в университете. Плата за обучение в год около 630 тысяч рублей. Самая младшая Лиза на данный момент тоже проживает в Лондоне. Интересно, что патриот-матрос Железняк задекларировал доход в 3,5 миллиона рублей и при этом платит 11 миллионов в год за обучение своих детей в западных университетах. Семья вице-спикера Госдумы Жукова. Сын Петр Жуков обучался в Лондоне и даже загремел там в тюрьму. Жуков младший участвовал в пьяной драке и получил 14 месяцев тюрьмы. Семья вице-спикера Госдумы Сергея Анденко. Дочь учится и живет в Германии. Семья вице-премьера Казака. Старший сын вице-премьера Дмитрия Казака Алексей уже минимум лет шесть живет за границей и занимается строительным бизнесом. Является совладельцем нескольких иностранных фирм. Одновременно он работает в государственной группе ВТБ. Младший брат Алексея Казака Александр работает в кредит САЗе. В этом году власти Германии и США обвинили этот швейцарский банк в том, что он помогает высокопоставленным клиентам уходить от налогов. Идет следствие. Семья депутата Госдумы Ремескова от фракции «Единая Россия». Старший сын Ремескова Степан недавно закончил милитр колледж Велли Форд в Пенсильвании. Год обучения стоит 1 миллион 200 тысяч рублей. Сын депутата обучался по программе для офицеров армии США. Затем Степа поступил в частный университет Хофстра. В Хемпстеде, штат Нью-Йорк, средний сын депутата Николай с 2008 года учится в Великобритании в частной школе Мэлверн колледж, а младшая дочь живет в Вене, где занимается гимнастикой. Маша Ремескова представляла сборную Австрии на детских соревнованиях в Люблине. Семья депутата Фетисова. дочь Анастасия выросла и выучилась в США, писать и читать по-русски Настя так и не научилась. Семья главы РЖД Якунина, дети и внуки главного патриота России, главы РЖД Владимира Якунина, живут за пределами страны в Англии и Швейцарии. Сын главы РЖД учился и долгие годы жил в Лондоне. На данный момент, как партнер-сооснователь, представляет компанию «Виум», а также является сотрудником лондонского офиса. С 2006 года Якунин, младший является совладельцем зарегистрированной в Великобритании инвесткомпании, которая занимается девелоперскими проектами и в Западной и Восточной Европе. На данный момент постоянно живет в своем доме в Лондоне, купленном в 2007 году за 4,5 миллиона фунтов. Это 225 миллионов рублей и зарегистрированном на панамский офшор. Другой сын Якунина Виктор живет в Швейцарии где также владеет элитной недвижимостью. Внуки главы РЖД также учатся в престижных учебных заведениях этих стран. Семья Светланы Нестеровой, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия». Дочь живет в Великобритании. Семья Павла Астахова. Старший сын уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова Антон учился в Оксфорде и в Нью-Йоркской экономической школе. Младший ребенок и вовсе родился в Каммах, на арендованной вилле. Семья депутата Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Мизулиной у главного борца за традиционные православные ценности есть сын Николай. Сначала Николай учился в Оксфорде, получил диплом и переехал жить на постоянной основе в толерантную Бельгию, где разрешены однополые браки. Сегодня работает в Бельгии в крупной международной юридической фирме «Майер Броун». Непонятно, как Елена Мизулина, председатель комиссии Государственной Думы по вопросам семьи, Женщины и детей оставила в такой гей опасности родного сына. Семья депутата Госдумы коммуниста Воронцова. Дочь коммуниста Воронцова Анна проживает в Италии. Туда она переехала из Германии, где также училась. Сейчас учится в Миланском университете. Сам Воронцов с пеной у рта клеймит «Запад». А между делом платит сотни тысяч евро за обучение дочки в Милане. Семья Елены Раховой, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», у единоросса Елены Раховой, прославившуюся тем, что она ленинградцев, проживших менее 120 дней в блокаде, назвала недоблокадниками, тот живет в США. Полина Рахова окончила факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, после уехала в Нью-Йорк. Семья Бориса Грызлова, члена Совбеза, дочь экс-спикера Государственной Думы, одного из основателей партии «Единая Россия» а ныне члена совбеза Бориса Грызлова Евгения, живет в Таллине и даже недавно получила эстонское гражданство. Семья Фурсенко Бывший министр образования Андрей Фурсенко, который продавил в стране систему ЕГЭ, долгое время скрывал от общественности, что его дети тоже обучались за границей. Сегодня его сын Александр живет на постоянной основе в США. Семья Никонова, внука Молотова Президента фонда политика, сын Алексей, гражданин США, а где у нас засветился сей господин, правильно, в антимагнитском акте, в защиту закона о запрете на усыновление детей американскими гражданами. В общем, все России радеют. Список этот далеко не полный.